Привет всем! Привет! Канила, привет. Привет. Всем привет! Привет! Сегодня у нас новый челлендж, челлендж? Вот. Найди сладости Сладости? Да, условия у нас игры Нет. такие Кто найдет Сказал. больше сладости? Выбирайте любой шарик И кто найдет больше сладостей, тот победил Я даю вот такие вот спицы Одна и вторая. Богдаша. Аккуратно, не острые. Выбираем любой шарик. Я Камила, выбирай любой шарик. Ты голубой или какой будешь? Любой. Бери любой. Какой ты? Богдаш, подай. Бери и лопай. У меня конфеты. Ай. Ой, это мыль склеился так. Подожди, Камила, а у тебя что? У Камилы шоколадные. У Камилы монеты шоколадные. Ну, мы сейчас будем рассматривать. Давайте, следующий. Ложи сюда. Один-один. Сейчас конфеты ложить сюда. Да, ложите сюда. Давайте, следующий. Ай, у Камилы мука. У Богдана что? Классно. Вместе. Ложи да. конфетки, потом будем Кам... пробовать. Да, потом будем пробовать. Камила... Это получается 2-1. Богдан выигрывает. Ой, надеюсь, Камила следующий бьет. Лопать. Бах! У Камилы что? Тоже какая-то конфета. 2-2. Богдаша. А у Богдаши крупа. 2-2. У Камилы конфеты. Бу! У тебя что? 2-2. 2 Конфеты последние, Камилен, Камилочка, последний шарик твой. Давай, давай. Давай я подниму. Бам! Арбизи, арбизи. да. А кто это будет убирать? Кто это будет убирать? Богдан будет убирать, да, Богдан. Нет! Нет? Ну давай посмотрим, что здесь у нас. Вот у нас такие арбизики. Да, у Камилы. Так, счет какой? Три-три. Ничья? Ничья! Ничья. мокрая? Вода вот сюда у нас попала, да? Ничего страшного. Так, и что у нас тут попалось? Вот Крупа. Богдаша попалась. Что это у нас? Перловка. И что нам попалось? А ну, показывай. Давай будем ложить спицу. Давай, Богдаш, где твоя? А то устро вот. надо убрать. Да, давайте будем смотреть, что у нас здесь попалось. У Камилы у два в... Чупика. Вау, да, еще какая-то конфета. У да? меня вот, у Камилы вот конфета. Что у нас? МНДМСы. Это с чем МНДМСы? У нас с Арахисом, да? Это Мари. Да. Смотри, вот Марио, вот Марио, вот Марио. И где мое? И вот крупа твоя. А точно. Да? Я, я... я уже Мэнданчик попробовала. Давай, что там за монетка, покажи нам. Я... Это, это дам, камина. Камина. Вот такая... Я хочу попробовать. Шоколадные монетки, да? Ага, угу, я, я хочу, хочу. Пробуйте. Давай, открываем. Угу, давай. Получается. <свист> <свист> <свист> Ура! <свист> Ура Давай вторую открываем с другой стороны. Не получается, сынок. <свист> камила уже открыла. <свист> да, камила уже первая. <свист> ну, камелочка. Все, ложи. Камила открыла. Пробуй. Мам, помоги. Ай, мокро. Мокро. Ты в воду влез, да? Ну да. руку неудобно. На вторую сторону открывай. Мама помогла. Ну что, у нас опять победила дружба? А Кам... Камила тырит тырит тырит. Конфеты тырит. То конфеты прячет. <свят> а кто? Собирает втихаря. Пока Богдан открывает. Ну и как? М Монетки шоколадные. Монетки? Попробуй. Давай. Ничего так. Ну, конечно, шоколад не могу. Попробовать? Давай-ка попробуем. Спасибо. Mm. Ну, я, если честно, не люблю такой шоколад. Такой не очень. Как бы для детей, мне кажется, можно было по вкуснее шоколадки сделать. Что там? Два чупика, да? Какие чупики. Фиксалевские. Mm -hmm. Два Экса Л. Это кто у нас идет? Кикерикки какой-то. Там она нет. яблоко зеленое или киви будет, да? Угу. А второй, да, я посмотрю второй. А второй, наверное, будет клубничка. Такой же кикерикки. И Или вишня, да. Ну что-то будет красненькое. Ты что там кушаешь? фортелу Да? А покажись какая а я ты чистюречка. А я уже такая чистюречка, у тебя даже шея в шоколаде. А я вот. А ты мандем? Ну, ко мне, плохо, что ли? А вот смотри, еще какая-то конфета. Давай mm -hmm. вот эту вот откроем. А ну открой, посмотрим, что это за конфета. Попробуем. Это mm моя! -hmm. Твоя, да. ну мы попробуем, откроем. Там а есть открывашка? Нет, открывашка? Еще. Нет, Вот открывашка есть. Вот, видишь, надорвана. Mm -hmm. Тяни. Я в одну сторону, ты в другую. Тяни. Вот Видишь? И все, никаких ножниц не надо. Ой, у нас дальше пошло рваться. Вот такой вот у нас амнямчик. Это будет леденец с кислой Ой. пудрой. Там Ой. леденец такой вот в виде лапки. А ну доставай вот леденец. Давай. Доставай. И там? А ну пробуй. Там внутри ну, кисло. кисло. Сильное кисло? Угу. Там внутри вот, пудра белая. Вот такая вот. Ну и как? Макай. Макай сюда. Давай, я буду держать, а то не получится накрыть. Давай. Пробуй. Вот я полный рот шоколада. Ну и как, вкусно? Да. Да? Ты Багдаши, Дашь поделишься с Богдашей? Да. Да, не, молодец. Не надо. не надо. Не хочешь кислое? Не понравилось? Ты будешь жамандей всякий кушать. Да. Ну что, детки, вам понравилось? Вам понравилось это видео? Если да, ставь лайк. И подписывайся на мой канал. пока пока И жми колокольчик. Да жми колокольчик, чтобы первому увидеть наши новинки. да пока, да. пока. пока. пока.